Всем привет! Сегодня краткий обзор игральных карт. Вот такая вот упаковочка. Так, кто тут у нас? Производитель. Ой, сейчас. Производитель. Город Иу. Вот он. Район. Сялочжай. Улица. Линьцян. Все очень правильно читаю. Производитель Сиу. Сиу. Джуэл Рико. ЛТД. Вот производить. Так, а здесь у нас. Так, для лица старше 14 лет. Импортер, лицо уполномоченное на, на принятие претензий потребителей. Вот, если вдруг будут претензии, город Екатеринбург, Россия, Ип, улица, дом, адрес вот ООО, Еще вот есть. А, это импор, им, импортер уже. Это вот. Тут получается претензии. А здесь импортер, Беларусь, город Ми Минск. Даже телефон есть. А это вот производитель. Кто производит, кто поставляет и кто принимает претензии. Прям так позаботились. <laughs> так, смотрим. Карты сувенирные, игральные, золотые. 54 карты. Пластик, два дизайна. Вот. Вот такая упаковка. Да, она вот не картонная, она пластмассовая. Очень хорошая. Вот мне нравится то, что вот надолго может прослужить. Я вот стараюсь с одной стороны открывать, но вот она вот видно, что не до конца может. Вот прям это хорошо вот так, чтобы не выходило ну, можно будет скотчем вот так вот если вдруг вот скотчем сделать можно будет Итак, давайте смотреть тут вот такая упаковочка с двух сторон можно открыть но я стараюсь только с одной стороны открываться от этой я сейчас еще и покажу все это кнопки не открывают. с двух сторон открывается вот даже как зеркальное отражение есть вообще удобно в использовании упаковка мне нравится упаковка классная Обложка. Вот тут, я не знаю. А, вот это евро вроде. Правда, я не знаю, какой страны это валюта, деньги. Ну, вот обложка в виде денег. Я так понимаю, это крупная, большая купюра денег на большую сумму. А может, и на среднюю, я не знаю. Надо в интернете смотреть. И вот тут вот тоже разноцветная. У них прям вот четко пририсовано. Автор рисунков тоже. Или художник, или художница. Здесь не написано здесь 54 их вот они разных цветов очень красиво циферки рисунки вот разноцветные по качеству они вообще классные, они вот надолго прослужат. Вот, на очень долго обложка хороший вообще хорошая. нигде ничего не упадет не потеряется переживать вообще не нужно именно из материала вот то что вот пластмассовая не картонная не бумажные долго будут храниться можно использовать много-много раз использовать, можно вообще здорово. Разные цвета, вообще красиво. Мне нравится и оформление, и обложка, и вот они вот тоненькие, но не настолько сильно тоненькие, но очень тоненькие, вообще как даже бумага, как нитки да. Вот так вот они какие красивые очень. Одни только плюса, минусов нету. Также хорошо вот их перемешивать, очень здорово, очень круто перемешивать разноцветные, красивые, блестящие, золотые, прям солнечные. Играй, играй, да? Такие карты. Мне нравится, очень нравится. Вот рисуночки, вот такие интересные, прям. Вот детали вот прорисованы, все так красиво. Вот с этой стороны нарисовано, да? Вот, прямое, да, положение. Вот перевернутое. Переворачиваем, вот она перевернутое. То есть и так если есть положить, вот прямое видите. И так тоже прямое. Ну а вот тут перевернутое. Можно и так. Хоть сколько раз переворачиваем, переворачиваем. А вот здесь вот тут будет прямое положение, а вот так уже перевернутое. То есть есть где много раз переворачивать, тут как бы желательно в прямом, да. Ну, можно и в Кто как использует, ну, я использую, <coughs> заговорилась, я использую в прямом положении, стараюсь их использовать. То есть, вот, чтобы они у меня прямо были. Празные цвета. Можно, конечно, и вот так перевернутом использовать. Но я почему-то использую в прямом положении. я ее и в перевернутом буду использовать. Так, вот, я так поняла, это визитка самих карточек. Вот. А, сертификат сертификат сертификат есть у карт сертификат вот он. Gold, золотой 99 24 горада золота <laughs> как здорово О, вообще красиво так вот каждый деталь пририсована очень красиво мне нравится прикольно сертификат я только сегодня почитал что это сертификат так ладно вот эти карты они для моего использования, для меня идеальный, абсолютно идеальный. Мне нравится упаковка, мне нравится обложка. Ну да, кому бы не нравились, да, money-money финансы? Мне кажется, всем нравятся финансы. Все хотят, чтобы было много вот таких, много-много-много-много-много. Работаем, чтобы их получить, потом их тратим. А вот эти вот нарисованные финансы, они всегда с тобой, ты их не потратишь. <laughs> Можно сказать, о какая богатая, да? Сколько много нарисованных. Нарисованные финансы, изготовленные нарисованные, да? Еще много будут служить, смотрите как, они вот очень хорошие, даже звук, сейчас. Вот, звук издают, вообще здорово, мне нравится. Цвета тут есть, все цвета, вот абсолютно все цвета, разноцветные, все цвета, мне нравится. Как нарисовано, как сделано, из чего изготовлено. Вообще здорово, перемешивать. Мне очень нравятся такие карточки. Точнее, не карточки, а каждая, игральные. Вот очень красивые карточки, блестящие, Как солнышко. Как маленькие-маленькие солнышки или лучи солн солнца. Маленькие лучи солнца. Вот такая коробочка блестящая. Прям новогодняя, праздничная, да? А так вот, тоже вот помещается в руки. Можно взять с собой. И не переживать, что где-то что-то упадет. Ну, тут у меня открывается, потому что я много раз использую именно эту сторону. Ну, тут вот специально как раз вот так вот и делать, а здесь нет такого. Ну, тут можно быть скотчем. Описания тут, конечно, нету. Потому что они являются игральными картами. Играть можно по-разному. Также можно посмотреть в интернете описание. Именно если гадать по игральным картам, можно посмотреть. Можно написать описание, положить сюда. Ну, я, возможно, напишу, чтобы было. А то вдруг я забуду. Как потом я буду гадать? Гадать, играть. Здесь минусов нету. Вот, правда, честно, я минусов тут не то, что не вижу, а все устраивает абсолютно. Мне все нравится. Мне нравится использовать именно вот такие игральные карты. Конечно же, я их больше не куплю. Я их уже купила и буду использовать их очень-очень долго. Но именно если будут от... Ну, с этой серии не имеется в виду прям такие же или разных цветов. Именно вот таких производителей, ну, такого вот производителя. Именно вот с этой серии. Ну, можно сказать, вот именно от такого производителя. Если будут уже другие, например, там, я не знаю, животные, игральные карты, да, там будут нарисованы. Или же предметы какие-то тоже. Ну, вот игральные карты есть будут. Вот в точности такая упаковка, материалы из чего, разноцветные карты, то будет вообще здорово. Я, возможно, даже ее возьму. Буду пополнять коллекцию, да? Вот. А так они мне очень надолго прослужат. И тут вот уже 100%. Потому что они хорошо, качественно сделаны. Ну и, конечно же, они из всех тех, которые у меня есть, пассиансы и карты, они вот самые дорогие. Наверное, потому что это мани-мани, да, финансы. Поэтому и дорогие. Вот на них я намного больше потратила денег, купила. Но если будет такая же серия, ну, не имеется в виду такая же, а вообще ну, с этой, ну, от этого производителя, имеется в виду, и там разные будут, не обязательно будут вот вот нарисованы, а что-нибудь другое, то я, возможно, еще одну, вот, одну вот такую колоду карт, такие карты, я игральные куплю. Вот, вообще здорово. Мне нравится. Очень круто, очень классно. Вот здесь нет минусов. Вообще нет минусов. Это вот настолько отличные. Вот мне доставляет радость с ними гадать, их держать в руках, смотреть на них. Может, как-то свет передает так? Но ну, они очень красивые, такие новогодние, праздничные. Вообще здорово. Яркие, блестящие. Мне нравится По качеству нравится как они оформлены, упакованы, как нарисованы. Абсолютно мне все нравится. Я вот с радостью работаю. Ну, не то что работаю, а я с радостью их могу взять в руки и уже использовать. Мне очень нравится. Минусов никаких нет. Есть только одни плюсы. И оценку, конечно же, будет самая максимальная. Вот тут 500. Пускай будет 500. 500 процентов. 500 баллов. Самая-самая максимальная оценка вот звездочки да сколько вот бау, сколько звездочек поставим все звездочки я ставлю мне нравится вот правда я не знаю как другие возможно и вы захотите купить и вам что-то не понравится у каждого человека свой личный вкус что-то нравится что-то не нравится но вот мне лично всем нравится всем пока